Следующий шаг – это выбор брокера. Но Мы говорили, что брокер – это посредник, который предоставит вам доступ к бирже, чтобы вам что-то на этом счете совершить, чтобы не просто вычет получать 52 тысячи в год, а еще дополнительно что-то и подзаработать. И от, открыть на самом деле можно у любого брокера. Большинство брокеров э, разрешают и позволяют открывать индивидуальные инвестиционные счета. Ну, по крайней мере, крупные брокера. Значит, ваши действия. Выбираете брокера. Брокер должен быть надежный, но при этом банкротство вам не страшно, если вы будете покупать и держать на счету не деньги, а облигации. Надежные облигации, мы будем говорить про них. Это облигации ОФЗ, облигации федерального займа России. Крупный брокер, как правило, имеет лучшее качество серверов на бирже, и у него будет лучше соединение, ну просто с ним будет приятнее работать. Хотя для вас, поскольку вы не будете заниматься скальпингом, не сильно это будет принципиально. Работа с брокером должна быть удобным. Желательно, чтобы у брокера был свой банк. В это упростит вам несколько весь процесс перевода денег, и завод денег на счет. Плюс у брокера должен быть терминал Quick. Ну, по крайней мере, я рассказываю и буду показывать на терминале Quick. Это терминал самый распространенный в России. Поэтому лучше, если вы уже открываете счет и установите этот терминал, то используйте тот, который универсальный для большинства брокеров в России. Лучше работать с проверенным брокером из топ-10. К примеру, могу предложить брокер открытия БКС. Приводить на примере брокера открытия я буду демонстрировать, как можно открыть счет, какие есть варианты открытия счета. Допустим, мы выбрали брокер открытия, теперь как действовать дальше, чтобы открыть счет. Как вам действовать? Можно прийти в отделение брокера с паспортом. Некоторые брокера даже открывают сейчас счет удаленно, но это лучше уточнить уже у брокера. Дальше сообщить необходимо, что нужен индивидуальный инвестиционный счет. Любой брокер сразу это поймет, что вам нужно. Дальше сказать, что вам нужен самый дешевый тариф на фондовой секции. Сказать, что вы планируете покупать облигации ОФЗ на этом счету. Дальше заверить брокеру, что рекомендации консультации вам не потребуются. Хотя брокер все равно будет на этом настаивать и будет вам звонить. У вас будет какой-нибудь там персональный менеджер, который по сути вам совершенно не пригодится. Но, тем не менее, брокер должны это действовать. Так действует, я уже об этом рассказывал, почему они так поступают. Что им нужно с вас ввести дополнительную комиссию. Вы, как частный инвестор, который купит облигации и просто на них заработает денег, брокеру не интересно Документ, который подтверждает открытие ИС, он вам потребуется. Но про это еще дальше я поговорю. И для внесения денег потребуется еще счет в банке в дальнейшем. Ну, соответственно, если открываете брокер открытие, то открывайте счет в банке открытия, чтобы вам без комиссии все это можно было пере, переводить. До внесения денег пока больше от брокера ничего не нужно. Как я говорил, открывайте в начале года и до конца года можете спокойно спать, ждать пока счет постепенно, срок закрытия счета у вас приближается. То есть к концу года у вас уже останется приблизительно 2 года до закрытия счета. И вот тогда уже вам нужно начинать действовать. В следующих уроках подробнее схема ваших действий к концу года.